Уборка станет приятной и быстрой, а все вокруг засияет чистотой. Подарить уют каждому уголку в доме помогут специальные средства от Фаберлик. Всем новичкам дарим набор косметики для дома из четырех составляющих. Универсальное чистящее средство для ванной комнаты избавит от известково-кальциевых отложений, мыльного налета, ржавчины и окажет антибактериальное действие. Средство для чистки духовок и плит справится даже с застаревшим прошлогодним жиром и заставит поверхности блистать. Универсальное средство для полов и стен обеспечит тщательное, быстрое и бережное очищение. А салфетка-варежка наша новинка облегчит процесс уборки. Как же получить эти четыре подарка? Выполняйте простые условия. Первое. Зарегистрируйтесь на проекте Faberlic Онлайн. Второе. До 19 января оплатите заказы на сумму от 1499 рублей эта сумма указана в ценах каталога для вас она будет ниже на 20 процентов пересчете на валюты других стран это 599 гривен для украины 1575 сомов для кыргызстана 7499 тенге для казахстана 449 лей для молдовы 45 белорусских рублей или 26,99 евро для жителей Европы. И третье условие. С 20 января по 9 февраля получите вместе с очередным заказом по новому каталогу набор косметики для дома абсолютно бесплатно. Но набор в подарок – это еще не все. При желании вы сможете продолжить свое участие в большой стартовой программе и в следующих 8 каталогах покупать наборы хитов Faberlic по фантастически низким ценам со скидкой до 90%. Международный интернет-проект «Фаберлик Онлайн» желает вам приятных и выгодных покупок.